Если бы она захотела найти, она бы нашла бы. Все бы пороги обижала, но нашла бы. Когда умерла моя сестра, двойняшка, и она временно отказалась, чтобы заняться похоронами. Она говорила, что пришлось принять такое решение, поскольку она была одна с детьми, четверо детей было у нее. У меня ослеп полностью правый глаз, левый видит процентов, наверное, на 10. Надо было в три годика делать операцию. Если бы прооперировали, может быть, Сохранилось бы зрение. Приехала, жить с ними стали. Я думала, что мать начнет прощения просить. Но получилось так, что никаких раскаяний. Я там была. Никто. пусто место. Поехала я учиться в лакаламск Там есть центр, где обучаются инвалиды по зрению. Он тоже приехал туда и стали общаться. Спустя год родился наш сын, поскольку есть ограничения по зрению. Это для меня было, конечно, волнительно, потому что первый ребенок, не знаешь, как к нему подойти, как его покормить правильно, как головку правильно поддержать. Когда я об этом узнала, конечно, я была в шоке. После этого я, конечно, от него ушла. Я стала искать съемное жилье. Не работала еще и не было возможности покупать для себя. Самое главное с ребенком стать на ноги. Поэтому думала больше о нем, чтобы у него все было. Это тяжело, конечно, воспитывать одной. Понимаю, что не смогу стать ему отцом, но все же я стараюсь воспитывать его, чтобы в дальнейшем был достойным человеком. В плане Развитие, там, позаниматься с ним, что-то порисовать. В этом, да, сложности. Потому что, когда ты не видишь, что нужно сделать, ты начинаешь немножко расстраиваться. Мне подсказали, что есть такой он второе дыхание, где можно получить одежду. Мы поехали туда и помогли мне. Они с пониманием относятся, они понимают, что я необычная девушка, стараются помочь. То есть хорошее отношение ко мне. Ну вот эта вот кусочка так понравилась, но да, она мне Мне кажется, размер, да. Она вырос, наверное. Вот майка есть. Майка? И джинсы с тобой еще померяем. А есть? Да. Вещи там все стерные, ухоженные, в хорошем состоянии. У них, скорее всего, длина будет высоковато тебе. А, иметь в виду. Да, ну в смысле, что да, они а тебе будут... А мне надо высокую мениску, а, на посадку. Что они будут длинными, но можно будет катать. Ты скажешь, например, мне вот нужно выбрать водолазку. Они начинают несколько вариантов тебе подкидывать. Я начинаю примерять и по ощущениям понимать как-то, что сидит или не сидит на мне. Вот видишь, хотела водолазку, мы тебе подобрали. Да. Ну классно, хорошо сидит. Я мой фею набираю в основном по ощущениям, говорю, например, сколько ребенку лет, какое у него телосложение. Для мамочек это огромная помощь, когда, если мамочка находится в трудной жизненной ситуации, и когда у нее нет финансовой поддержки, то это огромная помощь, конечно.